в эту субботу у нас пройдут очередные убойные ночи UFC Fight Nights. И хочу рассмотреть бой основного карда в легком весе между Вячеславом Борщевым и Марком Диакаси. Вячеславу Борщеву 30 лет, это боец из России. Слава отличный ударник с динамитом в кулаках, но есть у него слабые стороны – это борьба. Не сказать, что он универсальный боец, поэтому не заметил я хороших навыков в его боях в этом аспекте. Можно его переводить, и с высококлассными борцами, я думаю, будут у него проблемы. Да, в Диакасе, в Диакасе есть навыки борьбы, но я не думаю, что это будет представлять какую-то угрозу в бою. Вячеслава Борщева, Потому что м, Диакаси давно уже Не пользовался этими навыками Что показывают его а, Крайние бои вот. Ну, Марс Диакаси примерно равного возраста с Вячеславом, это достаточно универсальный боец, довольно неплохом стойке, может и побороться, как я уже говорил, позволяет ему делать неплохие навыки в этом аспекте. Но лучшие годы Диакаси уже позади, в начале своей карьеры он сочетался достаточно перспективным и талантливым, талантливым бойцом, но не смог он это воплотить в реальность, по порядок. Наверное, все-таки личных причин В настоящее время идет На двух поражениях На спаде своей карьеры Ну, это два стилитически похожих бойца Оба они тяжело бьют Кардио обоих, в принципе, должно хватить На три раунда Есть у Диакаси преимущество в размахе рук На 10 сантиметров Что будет, в принципе, давать ему Больше шансов на дистанции Ну, для большого Диакаса является Серьезным вызовом Это... Наверное, первый именитый, не, наверное, точно первый именитый боец в его списке, а, бой, с которым а, будет важным событием на данном этапе карьеры Славы. Также нельзя назвать Борщова опытным бойцом, в отличие от Диакаси, у которого позиция гораздо более именитая. Ну, на стороне Борщева играет а, такой немаловажный фактор, как мотивация, где кроме победы над именитым оппонентом для Вячеслава откроется дорога в топ-дивизиона. Я думаю, что тут а, будет полный бой, учитывая тот факт, что а, Диакаси ни разу не проиграл нокаутом. Этот сценарий более вероятный. Я же, в принципе, желаю победы Вячеслава Борщева, но ставить на это, наверное, не буду спешить, потому что, ну, не видно. Не видел я еще э, славу с топовыми бойцами, поэтому лучше подожду. Ну, а вот на полный бой за коэффициент 2,5 скорее всего поставлю. Это, в принципе, я считаю, довольно-таки адекватное решение. Ну, а вы же оставляйте свои комментарии под видео. Очень интересно будет их почитать по поводу именно этого боя. Ну вот а так, подписывайтесь на канал, стараюсь для вас сделать адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте, до следующего видео, пока!